Здравствуйте, друзья и подписчики моего канала! Вы, наверное, уже заметили, что многие авторы каналов перестали употреблять слова лайк, взаимно, подписка, а также удаляют комментарии с этими словами и любыми производными от них. Жесткие новые правила YouTube не дают нам расслабляться, особенно это касается молодых каналов, которые пытаются сейчас Набрать подписчиков и пишут в комментариях примерно так. Отличное видео, лайк, взаимная подписка. Так вот, эти комментарии YouTube замечает, оценивает как спам и может сделать нас с вами пассивными подписчиками. То есть наши комментарии и лайки не будут отображаться у ваших друзей. А количество наших подписчиков может резко уменьшиться по этой же причине. YouTube начинает следить за этим очень строго при достижении рубежа в тысячу подписчиков. Давайте побережем свои каналы и не будем подставлять каналы друзей, то есть не надо писать в комментариях такие запрещенные слова, как лайк, подписка, взаимно и любые производные от этих слов. Ведь русский язык богат и разнообразен, и вполне эти запрещенные слова можно заменить другими, понятными нам с вами. Всем желаю развития ваших каналов и новых творческих решений. С вами была Людмила Пантелеева.